Эй, hey, друзья, вот и рубрика «Бесплатные игры» подоспела, и сегодня мы с вами будем смотреть такую индюшательную бесплатную а, под названием «Сарус Вот. Не забываем поставить лайк, поставить колокольчик, подписаться на канал и обязательно написать мнение свое об игре в комментариях. Мы с вами начинаем. Какой-то механизм. Опа. Это, судя по себе, наш брат, или, может, то босс, кто-то главный. И скипнуть хедсцену. Мы этого не будем. Итак, главный герой ворвался в какое-то светилище. Героиня. Главная героиня даже. Окей. Такс. Так, погодите, сейчас мышку на... настрою. Ну, окей. Ладно, слушай, выглядит визуально неплохо. Для бесплатного-то проекта. Наверное, нужно подойти к педесталу. что впитал в себя. Что-то себя впитал. Больше ничего нельзя делать. не делается. Ладно, погнали дальше. Так. А. Мы впитали какую-то силу. Теперь у нас, смотри, огонь. Какое-то солнце и... Не знаю, копье, что ли? Что это? Копье. Какое-то копье. Так, огонь. И солнце. А, это типа бомбы. Ладно. Смотри, мы можем, короче, прыгать, наверное. Прыгать. Ой, Место, место шифта здесь какой-то рывок. Непонятно, что там написано, короче. Ладно, давай. Написано было вот это взорвать можно. Погнали. Немного япончины, да, пахнет? Короче, это такой вот платформер, наверное Экшон платформер Двойной прыжок у нас есть Вот вражда. Окей. Вражина. На. Так, я хочу попробовать. Попробовать копьешка. Ух ты, нифига себе заваншотил, что ли? Окей. А, еще вот так могу бить. Нифига себе. У меня еще такое копье есть. Но мы вооружены, очень опасно, окей. Ага. Это можно перелететь. А. Надо сначала взорвать, наверное. Так, а что, где второй прыжок? Где двойной прыжок, типа то Это, наверное, надо взорвать сначала, а потом туда перепрыгнуть. Кстати, копье неплохое штука. Мне визуал в принципе нравится, неплохо сделано. Чего в такую дырку не могу пролезть? У новая вражина. Ай, ай! Промазал. Е. Yeah. Еще что -то. Так, фаер. Там что-то про фаер было написано. Давай. А, ну можем поджигать, в принципе. Кстати, мы, смотри, мы поджигаем, и у них э, хп кончается. Неплохо. Слоумо, когда погиб... Когда всех убиваем. Ладно. Куда дальше-то? А, вот лестница. С этой с оптимизацией небольшая беда, кстати. Немножко проседает. ПСП, Мне бы еще пометчики дать эти. Так, ладно, надо, наверное, забраться. второй раз, он не, не это сразу не наносит урона второй раз. Видишь, вроде в нее попадаю. Что-то как-то. Это что снег? сейчас заметил. Слишком увлекся игровым процессом. Ой, прикольно. Да, как будто это на фоне такой, ну на фоне на фоне графики э, как будто рисованные, да? прикольно сделан необычный ход, окей о, зимняя локация что ли? Нов новую локейшн Давай попробуем вот так пробить а ч я ему, я ему урона вообще не нанес в смысле ёпта ёпта а есть чилки то какие-нибудь? Там не совсем плохо О, Трэгэн Во время анимации я не могу... Да блин, чего они со всех сторон-то в меня? Плюются Плюются всяким Для и ох ты ох ты откуда там взялся капец они ушли паскуда как лечиться есть лечилки какие-нибудь Отдыхай. Да в смысле? Да что ж ты такой? Что-то этот огонь как-то, не знаю, лечит. Ну-ка, а -а -а. я могу, короче, помиздитировать и вылечиться. Окей, это что такое? Что это? Что это я взял? Это прикольно. Какой-то ритуальный столик там. Короче, вот эти пятки, из этих пятен вылазит вот это говнище. И во время, когда она в анимации, я не могу наносить ей урон. этот то плевучие. Я. Yeah. Так что ж второй раз, ты не попадаешь по нему. На. Отлично. Отлично. Что за столик? Ой. Это, это жижа. Да, из которой вылазят монстры. Над ней какой-то ритуал проводили, что Давай взглянем, что здесь. А, эта дорога приводит в одно и то же место. А кто засранец? Попал по мне. Немножко помедитируем. Забыл, на какую кнопку. Ох ты! Все. Не сложно. Ничего сложного. Зачем, блять, не допрыгнул? Вот так. Я забыл, что бега здесь нет. Я хотел, короче, разбежаться, типа, и прыгнуть. А я забыл, что вместо бега у нее, короче, вот это ускорение. А да попади ты ж, уже ж. Ух Статуя. Показывает туда. Окей. О, а там крутится эта штука, которую вначале нам показали, видишь? Это портал, наверное, или фиг знает, механизм. Так. Большое. Это бос Это босс. Сейчас у тебя. Лашпидиуса. Амадо. Ладно, босяра несложный. Оп. Но неплохо. Несложный, но неплохо. А из него ничего не вываливается, что ли? Ладно. Слушай, забавная игруха. Я бы, если честно, погамал в такой вот этот, полноценный проект какой-нибудь. Прикольно. В принципе, красочно. Сейчас она эту жижу, наверное, оживит. Ух ты. Я думаю, мне, мне туда надо. Ага. Еще один зоровяк. Окей. Ух ты, он еще каким-то пластером фигачит. На По хребтини А по сапатке Спасибо Стоят в ряд такие С одна полосочка Наверное сейчас Да, я так и думал Сейчас опять оживит да, такую же хрень <как> Где-то наверху, короче Посмотрите. Может стоит подлечиться Пока время есть Ни хрена их там Дружбанов Я что тут сразу... Двойной прыжок не сделала. Я зажал. Нет, этот лазер прикольный, да красивый Добил? Нет, еще удар остался да. Что-то я полагаю, еще, еще, наверное, два раза Потому что целая полоска Уху Это что-то новое Вторая стадия Разработчики умудрились даже двойную стадию сделать Нормально Ой Ай-яй-яй Отлично Интересно, у этих вот они будут какие-то другие, нет? они одинаковые постоянно да у них удары одинаковые о нет смотри какой-то новый удар хвостиком хвостиком машет Бить, наверное, вот этот вот шар, лоб. Еще разочек. Охлых. Ой, -ой, Ой, Отлично. Эпик юрка. На этом все. Вот оно, вот оно. Короче, вот такая вот небольшая игруха. Блин, а, прикольно. Я бы, я бы, если честно, в какой-нибудь полноценный проект, он ну, такого, так, допустим, мы даже вот эту же игру, но полноценный большой проект бы погнал, прогнался по нему бы. Как бы, типа вот это вот был бы, знаешь, это типа первый босс, допустим, в игре. Почему бы и нет? Оптимизацию, пускай подправили бы и т.д. Вот, разработчики, если вы смотрите этот видос, то мотайте на Я желаю полноценный проект. Короче, всем спасибо, кто посмотрел видео. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, поставить подписку, колокольчик. И не забудьте написать в комментарии свое мнение о игре. Вот. И увидимся с вами на следующих стримах и на следующих видосах. Всем пока.